Всем привет! С вами Наталья Дурнева. В этом видео хочу вам показать, как в ВКонтакте можно пользоваться сократителем ссылок. Для этого мы стираем все, что находится после последнего слэша, после com.slash, прописываем английскими буквами cc, нажимаем «Enter». И попадаем на сократителя. Эту ссылку я выложу в описании видео. Далее мы вставляем ссылку на сайт, с которого хотим сделать короткую ссылку. Нажимаем «Получить короткий вариант». Скопируем нашу ссылку и проверим, как она работает. работает на этом все подписывайся на канал ты узнаешь еще много много фишек